Всем здарова, с вами Гидр94, сегодня у нас реакция на новое видео про Боба, Боб Блогер. Это уже на новом канале, Боб Блогер называется. И, видимо, это не будет связано с сюжетом, знакомьтесь, Боб, видимо, что-то отдельное будет. Ну, не знаю, видео короткое. Знакомься, Боб. Это новый беззеркальный фотоаппарат BOBS 3001. За счет отсутствия зеркала, этот фотоаппарат намного легче, нежели его зеркальные аналоги. Его вес составляет ровно столько, сколько ты скинул за год своих усиленных тренировок в спортзале, а именно 445 грамм. Ну, то есть нифига не сбросил за эти тренировки. 8 кадров в секунду. А, так, это из есть, есть разъем HDMI. Место для подключения пульта дистанционного управления, выход для микрофона и даже Wi-Fi. Хочешь себе такой же? Закажи его там же, где его. Почему Яндекс.Маркет, да потому! Реклама. Что на сайте Боб может найти не только понравившийся ему фотоаппарат, но также многое другое. Например, в прошлом лодку, ну или собственную куклу, на которой Боб будет ставить эксперименты. не собственная кукла это, видимо, сам автор этого типа заказывал, а не делал эксперимент вместе с Богом. Не знаю, это в основном тут реклама, я так понял, на этом канале, то есть различных предметов. Ну, не знаю, стоит ли на это еще делать реакции. Не знаю, напишите в комментариях. А, и... А, 9 сентября сегодня, с днем города Москва, 870 лет. Поздравляю. Дайте до следующего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До свидания.